Привет всем! Это нэнджу, буддийские четки. Они используются при молитве, в различных ритуалах, а также имеют функцию амулета. Это тоже четки, удаванэнджу, то есть нэнджу, которые носят на руке. Хотя они тоже могут использоваться по своему основному назначению, чаще всего они воспринимаются просто как амулет, который, к тому же, неплохо выглядит в качестве браслета. В некоторых храмах, являющихся известными туристическими объектами, такие браслеты можно сделать самостоятельно. Сегодня мы хотим рассказать об этом поподробнее. Мы сейчас находимся в Мацусиме, в храме Энцуин. Этот храм известен, в первую очередь, своим потрясающе красивым садом. Но не только сад привлекает сюда всех этих людей. Здесь можно сделать свой собственный, уникальный Удэванэнджу. Вам объяснят, как подбирать бусины, в каком порядке их расположить, и, что самое приятное, материал вы тоже можете выбрать сами. Стоит это 1000 йен с пластмассовыми бусинами, но я советую выбирать вариант за три с бусинами из натуральных камней, потому что в конце вам еще и расскажут значение каждого выбранного вами камня. Смотри, Сначала ты отсюда выберешь одну большую, она будет в центре. Потом отсюда ты выберешь две маленькие одинакового цвета, они будут вот здесь. А потом ты берешь здесь 5, 5 здесь и 14. Вот отсюда вообще какие хочешь полностью. А? Не пытайся. на небольших Ой, я дам, а давай выбери ничего. Вот это я дам. о А то мы собираемся вот здесь, поэтому уходите. Это что он делает, когда он Так, сколько тебе ужин? 1, теперь на Теперь смотри, тебе нужно придумать. То есть у тебя здесь будет 5 штук, здесь будет 5 штук. А остальные вот здесь. Давай, какие-то сюда сюда потом придумывай. Подожди, подожди. Ласки? Вот а, нет, тебе сначала нужно разложить здесь бусинки, а потом мы вот будем нажать. Mm -hmm. эту, эту, так, это сюда, это сюда, это сюда, и это сюда. Ну все, все, все. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, и все это сюда, и это сюда. Как будто я до маму проследите, uh -huh. где он. Нет, это, это для, для тебя там. будет. И это сюда. Uh -huh. И еще это сюда. Послуха. Вот uh -huh. И куда же это не положить? И это сюда пусто. Вот. вот так. Пошли. Понятно. Uh -huh. Обычные нэнджи слишком сильно связаны с религией, поэтому изготовлением их занимаются преимущественно верующие буддисты. Удова нэнджи более универсальны, их можно воспринимать и как четки, и как амурет, и как просто симпатичный аксессуар. Объяснение функций камней тоже может сыграть весьма неожиданную роль. Когда я впервые попробовала сделать Удовененчу, я как раз находилась в процессе написания магистрской работы и работала на износ. Из четырех выбранных мною видов камней, два имели отношение к снятию стресса. Так что, возможно, выбор материала выступает как своеобразный тест Люшера. По желанию в не можно сделать и классические нэнджи, или просто приобрести готовые. Также можно купить матерчатый конвертик для них и страп с бусиной из натурального камня. Готовые у нэнчу Нэнджи желание можно осветить над курильницей, загадав при этом желание. Здесь мы видим одну интересную тенденцию, просматривающуюся в современном японском буддизме: универсализацию. Не только изготовление удова но и другие практики, медитация или, например, Шакьо, переписывание сутр, подаются как доступные всем и каждому, независимо от убеждений. Многие представители современного храма у буддизма считают, что любая душеспасительная практика будет вам полезна. Даже в том случае, если с ее помощью вы просто хотите снять стресс или получить стильный аксессуар. На этом все. Пишите свои комментарии и предложения. Задавайте свои вопросы, подписывайтесь, ставьте лайк и пока-пока.